Всем привет, ребята, и я Алекс, и сейчас я вам расскажу, как в 22 года стать тем самым соседом-алкашом, на которого вы каждый раз смотрите и думаете, блядь, ну как он так докатился до этого. Если вдруг вы не знаете, как у меня произошел инцидент с зубами, то я вам, пожалуй, сейчас в кро... В кро... А вот, бля, похуй, ошибки теперь, знаете, не так воспринимаются. Если у меня в словах ошибки, это не потому, что я плохо их проговариваю. Это чисто, вот, э, воля случая. Вот, ну, я бы рад проговаривать буквы четко и классно, но, знаете, не срослось, блядь. А? Так что не точите на меня зуб. Мне было 16 годиков. И я пошел к стоматологу. Мне было необходимо чинить в срочном порядке свои зубы. Я бы и рад вам показать фотку моих зубов на тот момент, потому что они выглядели ужасно. Это прям, ну пиздец был. Мне было 16, и у меня зубы просто разваливались нахуй. Они крошились. У меня эмаль... Просто, не знаю, первое, что спросили у меня, а ты, ну, не работаешь стюардессой буквально, ну, типа, или на подводные, блядь, лодки. Я такой, чё, нахуй, как, почему? Потому что у них тоже проблемы с эмалью, она страдает от давления там, наверное, что-то такое, блядь, мне... Решили, значит, отреставрировать мои зубы Они были в ужасном состоянии Особенно передние четыре Четыре моих передних зуба Они выглядели, как сейчас Только лучше Они Только они были и были мои Мне решили поставить четыре передних коронки Чтобы все девчонки были мои И вот, спустя шесть лет Я наконец-то достиг этого этапа Девчонки... Пишите, если ваш идеал э, обитает в подземных переходах со стаканчиком и просит милостыню, то вот он я, никуда идти не надо, подземные переходы далеко, а я вот он буквально через монитор, я уже жду вашу милостыню. По крайней мере, ни разу еще у меня не было секса из жалости, но я считаю, я в этом преуспею прямо сейчас. Мне сделали тогда зубы и четыре передние коронки. Мне сделали прекрасные, замечательные четыре передние коронки, слепки с моих настоящих зубов. Сказали, что коронки рассчитаны на 15-30 лет. Сейчас, связавшись со стоматологом, он мне сказал, что, ну, это какой-то пиздеж, ну, типа, какие 15-30 лет, ну, типа, лет 5-7. Э -э и я такой, а... Как они, собственно, отвалились? Я плавал. Я плавал в Черном море, купался и кайфовал от жизни. Последний заплыв э, в этом году у меня был, буквально неделю назад, как вы понимаете. Я плавал, купался, мне было так приятно и хорошо, вода обтекала мою кожу. Я был буквально на седьмом небе, от счастья я блаженствовал, понимаете. Вот, и внезапно я увидел на горизонте, прям как сейчас вот перед, вы на расстоянии каком от меня, недалеко. Так и я увидел также недалеко плыла акула. Вот знаете, прикиньте, как в фильмах такой плавник такой, и музыка заиграла, я охуел. Не знаю, какой-то школьник с колонкой рядом, типа, слушал ебаного Моргенштерна, и внезапно переключилась музыка, и играла ту-дун, ту-дун, ту-дун, понимаете? И вот заиграла эта музыка, и я такой, о, нет! Кажется мне пиздец, я в фильме ужастики, получается. Я ныряю в воду, и вот акула подплывает на расстояние вытянутого кулака, и я бью ей по лицу, чтобы она уплыла от меня. Но, к сожалению, акула оказалась более дикой, и она такая типа, ах, ты так э, со мной поступаешь. Я тут чисто, ну, проплывать хотела, а ты вот так вот ударил меня. Ну тогда я заберу самое дорогое, что... У тебя есть всех твоих подписчиков. Вот тебе по тысяче просмотров на каждом ролике. И я такой, нет, ёбаная акула, что ты делаешь со мной? Прекрати. Я готов был потерять зубы, но не подписчиков. Я вас люблю. Короче. И, конечно же, она откусила мне зубы. На самом же деле, если э, отклониться от этого прекрасного сценария, Фильма э, Акула 24 э, то я бы сказал, что я просто ел бутерброд. Э, если вам интересно майонез и кетчуп, вот так вот размазываешь по бутерброду. Сверху колбасочку, сверху сыр, ну, в микроволновочку ставишь, все это плавится мягкое, нежное, вкусное, такое прям, ну, муа, белиссимо! Вот, я э, сделал такие бутерброды, я налил себе э, лимонад, чтобы оттрапезничать с кайфом, как вы понимаете. И я только подношу бутерброд к своему рту, как э, внезапно в моей голове голос. И он говорит, нет, нет, не ешь меня, Лекс. И я такой, но почему маленький бутербродик? И он такой, если ты меня не съешь, я дам тебе все, что ты пожелаешь. Но у меня уже есть все, чего я только хочу. Я счастлив, у меня есть зубы, что мне еще надо? Правильно, и я ем этот бутерброд, пока э, другие два его друга бутерброда смотрят, как он молит о помощи, кричит э, и говорит, нет, нет, не ешь, нет. И э, я его съедаю, э, другой бутерброд тоже я съедаю, остается последний, на глазах у которого я съел всех его друзей, и я тоже начинаю его съедать, но он оказался мне не по зубам. Ну, короче, да, я, бля, пытался его съесть, я надкусываю и слышу вот это вот... Ощущение такое, знаете, как если у вас хоть раз откалывался зуб, ощущение, как будто вы наткнулись на камушек какой-то и просто такой, слышите, прям, щелчок ясный. У вас челюсти, и я такой, о, нет! Это самый дорогой бутерброд в моей жизни, блять, бутерброд с черной икрой был бы дешевле, чем этот ебаный бутерброд. И я такой, ебать, это очень. Очень дорого. Было ли мне больно? Было неприятно. Я просто скажу, что было неприятно, потому что вот так вот они отвалились. Они отвалились прямо очень неудобно. Э, остались только 2 маленьких остросочка зубных. Но не было прям больно. Было просто неприятно. И я такой, блядь, ну все. Габелла. Я выкладываю сразу же сторис на эмоциях, потому что это пиздец. Я сразу такой, ебать, где мне взять деньги? И ради чего вы смотрите этот ролик? Как себя вести, если у вас нет зубов? Нахуй яблоки? Яблоки для хуесоса. Кому нужны витамины? Вам? Вам они нахуй не нужны. Нужно что-то такое, типа... Прям крутое, пиздатое. То, что едят классные парни. Не типа орехи какие-то там, ну, не сухарики, да? Это едят только обычные люди. А мы крутые, мы не обычные, мы пиздатые. Нам нужно есть суп. Ебать, пюрешечки. Это, ну, вообще, это наша с вами тема, ребята. Это прям кайф. Если вам вдруг интересно. Э, как не стать таким, Как я? вот таким красавчиком популярным, блин, известным и очень крутым парнем, то всем советую не пить 40 лет, не курить постоянно, да, и вот это все запрещенные вещества тоже никакие не употреблять, понимаете? За то время, пока я хожу без зубов, я услышал тысячи шуток про зубы. Всего несколько дней, но я уже Заебался, уже устал, просто все хотят пошутить про зубы. Во-первых, не так давно я выходил из своего дома, что в целом, естественно, и заходил обратно. Я захожу домой, я вижу соседку со своим ребенком, я такой, здравствуйте. На что она такая и быстренько берет ребенка и убегает. Ну, э, в буквальном смысле убегает, Она, она нихуя не ответит, она не сказала: Здравствуй, она просто такая, какого хуя! И просто быстренько проталкивает ребенка. Реально, она прям проталкивает ребенка, чтобы я он побыстрее обошел меня. И, и она съебалась. И я такой, о боже мой! Обычно я с ней здоровался. Ну, это было года два назад, не знаю, я иногда с ней здоровался. И она такая, здравствуйте. И все, проходила мимо. Сейчас она прям охуела. Но мы не виделись два года, я не исключаю, что за эти два года я стал слишком статным, слишком красивым, я все таки повзрослел, скажем так, малый постарел. Короче, я повзрослел, стал статным, и она такая, о, нет. Кажется, я скоро изменю своему мужу. И она быстро убежала, чтобы, не дай бог, <свят> <свят> не случилось непоправимое. И еще один великолепный случай, я вам расскажу: а, вчера я ездил в кафешку а, с друзьями. Меня позвали друзья в кафешку. Я очень не хотел ехать, я все-таки поехал в кафе, подошла официантка и спросила: Вам что-нибудь еще надо? И мои друзья, конечно же, ответили зубы. Конечно же, нашему другу нужны зубы. Она посмотрела на меня, я улыбнулся ей. Она улыбнулась мне в ответ и предложила мне кусочек сахара. Видимо, потому что она подумала, что я даренный конь. Да ему зубы не смотрят Я хуй его знает, она реально предложила мне сахар Она такая, будешь сахар <свят> Подсластить пилюлю Я хуй его знает, для чего она это сделала Но я такой, нет, спасибо, не надо мне сахара И она такая, ну, ничем зубами помочь не могу Давайте, удачи вам И пошла дальше обслуживать столики Не так давно я также осознал, что О боже нахуй мой э, Серьезно 22 года У меня нет зубов Что за хуйня и я не типа круто как-то их лишился в драке, в драке это типа круто, я еще мог бы засудить чувака типа, чтобы он мне зубы мои вставил обратно, чтобы бабок на это дал. А так я очень тупо подрался с бутербродом, ну типа, ну, бутерброд мне не вернет деньги. И я вот думаю, и чем мне, бля, делать, 22 года, без зубов, какого хуя, что, собственно говоря, происходит, где моя жизнь свернула не туда. Я думал стать крутым, известным, и может там песни какие-то, хиты сделать, что-то такое. Но сейчас мне 22 года. И все, что у меня есть, это отсутствующие зубы. Великолепно, безупречно, я так и хотел, блять. Что я вам могу порекомендовать? Чистите зубы. Я очень плохо ухаживал за своими зубами. Первую половину своей жизни, знаете, лет до 15-16, я очень плохо ухаживал за своими зубами, я был очень ленивый. А, но, в конце концов, после того, как мне починили все нахуй мои зубы, я стал ухаживать постоянно за зубами. Зубы теперь были мои самые драгоценные вещи, потому что на зубы было потрачено более 150 тысяч к 16 моим годам. К 16 годам мои зубы Уже стоили 150 тысяч Пиздец, каждая коронка Стоила 15 косарей Каждая коронка, вот такая вот Вот, вот, вот это Я в руках держу 30 тысяч Которые стоили 6 лет назад 30 тысяч, представляете, это Очень нахуй дорого Ебать как дорого Сейчас, я хуй его знает сколько мне надо будет потратить Я обязательно скажу Об этом, скорее всего, в инстаграме и буду держать вас в курсе. Я думал, сейчас опять где-то тридцатку будет это стоить. Но, видимо, примерная цена будет тысяч так эдак пятьдесят. Что я вообще не знаю, как тянуть. Я хуй его знать, Если вдруг вы хотите меня поддержать, я буду благодарен. Я оставлю в описании реквизиты. И все эти деньги не пропадут зря. Я вам зуб дают. Я надеюсь, у вас не выпадут зубы, когда вам будет 20-30 лет. Надеюсь, вам не будут сниться кошмары, где зубы выпадают. Если вам понравился такой формат, то обязательно ставьте лайк, я постараюсь, чтобы каждый день у меня выпадали новые зубы, и я снимал все больше роликов на эту тему. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И еще, если вдруг хотите, поддержите мои новые зубы. Поставлю себе два золотых ебовых и буду воровать чужих коней. На этом все. Всем спасибо, всем удачи и пока.